Как надо поступить? Зарычать! Убежать! Сказать что надо! Я, мы, мы, Вы... а они! Мы одной кровь! Вы и я! Я уверен, что мы все одной крови. Это не только Киплинг сказал в своем знаменитом произведении, но весь мир одной крови.